Здравствуйте, снова компания Альтерэр. Поднимем тему сегодня по вопросу так называемой системы вентиляции санузлов. Что такое санузел? Санузел это грязная зона, в которой у нас есть запах, влага, ну, какие-то вещества, которые нас в данную секунду времени раздражают. Чтобы утилизировать этот запах или влагу, у нас должно быть присутствовать два фактора. Первый фактор – это разрежение воздуха в самой зоне санузла, или ванной комнаты, или гардероба, и приток воздуха. Часто задают люди вопрос, ну, я поставлю вентилятор на себе на канал, вентиляционный канал, и у меня будет все хорошо. Но, к сожалению, это не есть так. Когда вы ставите вентилятор на канал, Uh, у вас происходит uh, такой фактор uh, вакуума. Да? Когда у вас вентилятор работает, ему надо приток воздуха. То есть, если мы забираем с санузла воздух и на самого как объеме мы забираем воздух вентилятора, у нас это как пластиковая бутылка, как бутылка с под Coca-Cola начинает медленно-медленно сжиматься. То есть, когда бывает эффект, вы открываете дверь, вы чувствуете, как присасывается именно дверь. Это означает, что у вас нет разряжения воздуха. Uh, как мы рекомендуем это построить? Во-первых, для того, чтобы воздух на внутрь помещения самого на санузла, у вас должна быть беспорожная система. Это от 7 до 9 мм между дверью и полом должна быть щель. То есть под дверью у вас должен проникать туда воздух. Но этот воздух должен откуда взяться? Снова он не возьмется с комнаты соседней, ниоткуда. То есть подаваемый воздух появляется, когда у нас только приоткрывается где-то окно. То есть есть проникновение воздуха внутрь помещения. Мы на, ну, рекомендуем, и в предыдущих версиях мы рассказывали, ставить это либо клапана в чистой зоне этой спальни, либо ставить так называемые приточно утяжные агрегаты с рекуперацией тепла на базе майка Pushpool. Про Pushpool вы ознакомитесь по ссылке выше, которую вы видите, и там более детально вам расскажут, как Pushpool сам работает. Чтоб вентилятор работал в санузле, неважно, это центробежный, либо это всего вентилятора, нам надо приток воздуха. Но приток воздуха подразумевается, что он нужен именно с улицы. Каким образом мы его подадим, вот здесь вопрос уже такой. Либо это будет некая приточная установка, которая будет постоянно нагнетать воздух в чистые зоны, забираться через грязные зоны. Либо это будет клапан стоять, который будет работать, когда у вас происходит разрежение в санузле, в гардеробе или в ванной комнате. Либо это будет пуш-пул, который работает по циклу подает и забирает воздух в конкретно чистую зону помещения, но когда включается центробежный вентилятор в санузле, он только работает только на приток. Когда вентилятор выключается, он снова переходит в цикл работы приток, вытяжки на конкретную зону чистую. Вот что бы хотелось бы отметить и то, что бы хотелось сказать, чтобы это предусматривалось, когда именно проектируется жилье или когда вы делаете ремонт, и чтобы вы вентиляцию осуществляли таким образом. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.